меня давно просили снять видео на тему ревности и я постоянно забывал у мужа тоже ко мне претензии что я его не ревную видимо отсюда и вся забывчивость итак давайте поговорим сегодня про ревность первое на что стоило бы обратить внимание то что ревность это чувство самого человека то есть ревную я и неважно, дают мне повод для этого или не дают. Это мой выбор – ревновать или не ревновать. Как проявлять эту ревность и как не проявлять и так далее. Очень часто люди могут обвинять в собственной ревности другого человека согласитесь не так редко мы слышим если бы ты не давал или не давала повода я бы не ревновал на самом деле это всего лишь уловка и очередной вариант манипуляции на самом деле человек ревнует потому что он ревнует давайте чуть-чуть поговорим о причинах ревности первая самая распространенная причина это неуверенность в себе то есть когда человек ревнует, это говорит о том, что он себя считает каким-то не очень достойным человеком данного партнера. Если вы обратили внимание, можете посмотреть любой фильм на эту тему, когда люди застают своих партнеров за изменой, они дерутся не с партнером, они дерутся с однополым соперником так называемым. И, как я часто говорю, дерутся они с ним не потому, что он в чем-то виноват, а потому что именно этот человек показал мне, какой я плохой. То есть, я настолько плох, что ты лучше меня. И они дерутся, чтобы восстановить так называемую справедливость. Доказать, что я лучше, чем ты. Вообще, этот соревновательный момент доказать, кто лучше, он изначально проигрышный, но это в данном случае совсем не имеет значения, потому что естественно человек ничего не докажет но злость и негатив в этот момент так переполняют что нужно их отдать и отдать тому кто виноват в моей проблеме это как правило не партнер я даже слышала такие версии что э -э Сглазили партнера, присушили, какие-то магические действия сделали и так далее. То есть всячески любимый человек был в безопасности. А тот человек, который показал мне, кто я, причем, смотрите, показал мне, кто я, это снова я сам решил, что мне кто-то что-то показал вот тот человек обычно и получает. Итак, неуверенность в себе ⁇ это, как правило, низкая самооценка. И здесь можно работать либо самостоятельно, либо со специалистом. Впрочем, как и обычно. Есть еще один момент, такой как семейно-родовые сценарии. То есть, если у вас есть примеры измены отца или матери других родственников то ваша родовая система пристально следит за какими-то симптомами измен и различного рода предательствами а так как мы на это направляем большое внимание то все, что мы хотим видеть, у нас в нашей жизни есть. И рано или поздно мы найдем какие-либо случайные совпадения. У меня однажды в автобусе был случай. Это было очень давно, когда в автобусах еще было полно народа. И я в последний момент вскочила на подножку. Была давка в автобусе, и мужчина прислонился ко мне спиной. У меня губы всегда накрашены, и они обычно накрашены яркой помадой. Мужчина заметил то, чего я даже не обратила внимания. Он так расстроился, говорит, девушка, ну как вы могли? Я не поняла, что происходит. А он, в отличие от меня, прекрасно понял, что на его куртке останется след от губной помады. И ему объясняться с его женщиной откуда этот след взялся естественно ни одна женщина не поверит, что след на спине посередине спины от помады это следствие автобусной давки уж не знаю, как он выпутался из этой истории то есть часто те случайности которые бывают в жизни у людей они выставляются большими не в данном случае здесь идет бессознательный уровень, поэтому он достаточно сложен для самостоятельной работы. Даже если мы знаем, что это было у родных и близких, и ко мне это не относится, очень часто мы сами попадаем в подобного рода истории. Поэтому в данном случае, как совет это отделение себя и дать себе возможность жить своей жизнью, а не жизнью родственников однако на практике это крайне сложно сделать без специальных техник и без специального вмешательства специалиста специалиста который владеет работой с родовыми проблемами то есть из этого родового сценария просто нужно выходить третье это тоже похоже на второй но когда у человека есть прецеденты то есть допустим первый муж или жена изменили, и в дальнейшем ревность очень велика, и человек не может даже создавать пару, потому что он всегда ждет и ищет подвоха и очень ревнует своего партнера. В данном случае здесь точно так же это бессознательный уровень, и поэтому здесь лучше работать со специалистом, потому что умом данный человек все прекрасно понимает, но, как и говорится, ничего сделать не может. Также я бы хотела обратить внимание на то, что стоит разделять повод для ревности и факты измены, которые мы видим и замечаем, и ревность как чувство, которое возникает в принципе при каких-либо обстоятельствах. То есть, когда вы видите факты измены, то это... Не совсем к ревности имеет отношение. И в конце видео я расскажу интересную историю. И здесь мы уже поговорим не просто о ревности, а о болезни. Это так называемая патологическая ревность. Эту историю рассказал мне психиатр. И она бы, наверное, была веселая, если бы не была такой грустной. Началась она с того, что к ним в отделение попадает мужчина преклонных лет, которого обвиняет жена в патологической ревности. Врачи поулыбались, учитывая возраст пациента, но его приняли в свою больницу. Они начали обследовать дедушку и, в общем-то, по их меркам он был здоров. Начали расспрашивать и так далее. Врачи у нас, к счастью, хорошо работают. И в процессе разговоров и наблюдения за навещавшей каждый день его бабушки, они заподозрили неладное. Понаблюдав за этой женщиной, они пришли к выводу, что как раз-таки патологическая ревность существует. Но только у нее, а не у него. И она ничего умнее не придумала, как отдать его в закрытое учреждение. И тогда это время она сможет спать спокойно, выдохнет, и ей ничего не будет угрожать. В один из ее очередных визитов они положили в больницу эту бабушку, а дедушку выпустили, подлечив его жену. Пара продолжила жить вместе очень даже нормальной, плодотворной жизнью. Люди, у которых есть патологическая ревность, они никогда не признают свою проблему, как и все психически больные люди. И в то же время им эта ревность не мешает. Эта ревность мешает только их партнерам. Поэтому я желаю вам счастья и будьте уверены в себе. Если этот человек находится с вами, у него всегда есть выбор еще нескольких миллиардов людей. Но по каким-то неведомым, часто даже ему самому причинам, он находится именно с вами. Насладитесь этим моментом. Впрочем, это ваш выбор – омрачать свое счастье ревностью или радоваться тем, что у вас есть. Любите друг друга и будьте счастливы.